понедельник 23 апреля поздравляю всех с началом новой торговой недели и напоминаю что как и всегда как каждый понедельник у нас пройдет вебинар на котором каждый из инструментов мы разберем более подробно вебинар проходит на нашем youtube канале для того чтобы получить уведомление необходимо подписаться на канал и вам они обязательно будут приходить 18.30 по москве таллину киеву риге всех жду на семинар на котором мы уже более подробно разберем каждый из инструментов а сейчас текущая ситуация на предстоящий день. И начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар в пятницу мы видели обновление локальных минимумов за последнюю неделю, доходили до уровня 1.2250, что на текущий момент подтверждает сохранение нисходящей тенденции по данному активу и, вероятно, цели снижения в области 1.2215. Там находится среднесрочный уровень поддержки. Также вполне вероятно, что от этого уровня у нас может последовать завершение коррекции и возобновление уже роста с целим на 1.24, на 1.25. А на текущий момент ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях пятницы, это отметка 1.2352, то есть пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая в рамках часового таймфрейма сохраняется. Далее у нас на очереди пара британский фунт американский доллар. Здесь также тенденция нисходящая а, сохраняется. Мы торговались в пятницу а, к концу дня вблизи также среднесрочного уровня поддержки в области 1.40. А, поэтому на текущем момент тенденция нисходящая сохраняется. А ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальном значении четверга, 19 апреля. Это отметка 1.4247. А, пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция восходящая. А, прошу прощения, тенденция нисходящая остается в приоритете с целями снижения до 1.30. 39.18, ну а если а британский фунт сможет уйти ниже данного уровня, то далее вероятно, предпосылки на снижение до 1.37 и 36, соответственно. А пара американский доллар, канадский доллар. По данному активу тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы 9 апреля на отметке 1.28.20. Ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях пятницы. Это область 1.26.29. А пара американский доллар японская иена сохраняет свою тенденцию восходящую в рамках часового таймфрейма. Следующие цели роста это движение в область 108.58. Ну а ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы на прошлой неделе, а в четверг в области 1.107.22. А далее, пара австралийский доллар, американский доллар. Тенденция нисходящая здесь сохраняется. Мы также подошли к уровню поддержки в области 7.076.54, от которого вполне мы можем отбиться и возобновление роста будет актуальным. Но на текущий момент, пока мы не получили подтверждающего сигнала, тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению... Это область 76.13, а ближайший разворотный уровень пока отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы 19 апреля, на уровне 78.11. А еврофунт продолжает тенденцию восходящую. Следующий цели роста это движение в область 88.00 и 88.45, а ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях пятницы. Это отметка 87.33. Если еврофунт сможет закрепиться ниже данного уровня, то вероятно начало снижения в область 86, 86.13 и 83. 570. По золоту в пятницу мы увидели закрепление ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в четверг, что в рамках часового таймфрейма у нас пока переводит вновь в фазу нисходящего движения. Торгуемся вблизи среднесрочного уровня поддержки, который находится на отметке 1331. Если золото сможет уйти ниже данного уровня, то вероятно будет начало нисходящего движения, которое приведет к снижению до 1% до 1320 и а, ниже. В свою очередь возобновление покупок будем рассматривать после преодоления максимальных значения, которые были зафиксированы на прошлой неделе в области 1355 долларов за тройскую унцию. А по нефти марки Brent основное направление восходящее сохраняется, показательным будет сегодняшний день. Если нефть марки Brent сможет закрепиться выше максимума, которые были зафиксированы в пятницу, то вероятно продолжение восходящего движения. Ну а В том случае, если будет уход ниже уровня 7308, это минимальное значение, которое было зафиксировано в пятницу, то вероятно будем ожидать начала коррекционного снижения в область 70-94 и в перспективе до 67. По индексу DAX на текущий момент в рамках часового таймфрейма тенденция нисходящая коррекционная сохраняется. Цели по снижению это область 12362, а возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу на уровне 12591. Ну и а, биткоин. По биткоину а, по отношению к американскому доллару тенденция восходящая сохраняется. А, мы уже торгуемся в области максимальных значений а, вблизи отметки 999. 20 долларов за один биткоин преодоление данного уровня откроет предпосылки на продолжение восходящего движения в область 10800 а ближайший разворотный уровень на текущий момент остается прежним это область 7740 минимальное значение которое было зафиксировано на прошлой неделе поэтому пока торгуемся выше данного уровня выше данного среднесрочного уровня тенденция восходящая по биткоину остается в приоритете итак коллеги всем спасибо за внимание с вами был Саков роман буду всех ждать сегодня вечером на нашем вебинаре на котором каждый из инструментов мы разберем с точки зрения среднесрочной и долгосрочной картины на предстоящую неделю и я смогу ответить на ваши вопросы всем желаю хорошего торгового дня и увидимся вечером